Одним из широко распространенных инструментальных конусов является конус Морзе, названный в честь знаменитого инженера Стивена Морзе, предложившего этот тип крепления приблизительно в 1864 году. По ГОСТу издания от 1982 года, а многие потребители пользуются им и до сих пор, были определены два исполнения. С лапкой наружные и пазм внутренние конусы и с резьбовым отверстием наружные и сквозным отверстием по оси внутренние конусы. Лапка служит для предотвращения проворота и для выбивания оснастки и шпинделя станка клином. Оснастка с резьбовым отверстием закрепляется в шпинделе штревелем. Линейка содержит размены от условного нулевого конуса до шестого. Существует еще конус Морзе-7, в наш ГОСТ он не введен. Оснастка, имеющая хвостовик с конусом Морзе, предназначена для универсального оборудования. Оригинальность этих конусов состоит в том, что они позволяют не только центрировать, но и удерживать оснастку в шпинделе станка без дополнительных креплений. Чтобы обеспечить это свойство, конусы различного размера имеют разную конусность. Сама конусность рассчитывается по формуле. Определить размерность конуса можно измерить его в соответствующем месте на большем диаметре и воспользоваться данными ГОСТа. В конусах с резьбовым отверстием размерность конуса можно определить по резьбе. Конус Морзе 0 относится к малым конусам и резьбы не имеет. После переиздания в 2006 году данный ГОСТ был приближен к зарубежным стандартам ISO и DIN. В нем добавилась линейка конусов с подачей СОЖ и было введено буквенное обозначение латиницей. Так, наружный конус с лапкой получил буквенное обозначение BE. Внутренний конус с пазом BI. Наружный конус с резьбовым отверстием по оси AE. Внутренний конус с отверстием по оси AI. Наружный конус с лапкой и отверстием для подачи СОЖ BEK. Внутренний конус с пазом и отверстием для подачи СОЖ – BIK. Наружный конус с резьбовым отверстием по оси и отверстием для подачи СОЖ – AIK, Внутренний конус с отверстием по оси и отверстием для подачи СОЖ – AIK. Все вышесказанное в равной степени применимо к метрическим конусам. Они имеют следующее обозначение и одинаковую конусность у всех – 1 к 20. Принадлежность к размеру метрического конуса определяется аналогично конусам Морзе и соответствует обозначению. В метрических конусах с резьбовым отверстием применены следующие резьбы – конусы 4 и 6 относятся к малым конусам и поэтому резьбы не имеют. Переиздание ГОСТа в 2016 году существенных изменений не внесло. Ну и в завершение скажу что ГОСТ хоть и перевели в соответствие Дину, добавив конусы с подачей СОЖ и введя буквенное обозначение, но все же буквенное обозначение изобрели свои.